Привет всем! Я рада всех вас приветствовать на сегодняшнем нашем субботнем вечере. Давайте устроимся все поудобно, поудобней. Что же сегодня будет на нашем на сегодняшнем нашем вечере? Во-первых, я хочу сказать, я всех приветствую вас здесь. Пожалуйста, организуйте себе так место, сделайте его таким, чтобы вас не беспокоили ни ваши электронные приборы, ни тем более ваши домочадцы. А если ваши домочадцы хотят побыть возле экрана, то, конечно, пригласите их тоже. Может быть, это нужно. Итак, мы начинаем через несколько минут. Окей? А сейчас послушайте просто музыку. на медитативный вклад, я надеюсь все готовы, закройте глаза, глубоко вдохните себя. Выдохнув, представьте, что вы стоите возле бескрайнейшего океана, голубо-белого света. На вас одеты тяжелые одежды вашего повседневного дня. Будем с вами вместе снимать эти одежды одна за другой, освобождая наше физическое и энергетическое тело. Снимите, пожалуйста, одежду борьбы, ненужной борьбы и положите. На берег. Снимите одежду суеты и положите на берег. Снимите одежду беготни и положите на берег. Снимите одежду, боль, разочарование и положите на берег. Снимите одежду, беспорядок, грязь и положите на берег. Снимите одежду, недоброжелательство и положите на перь. Вам сейчас приходят ваши мысли, это ваша энергия. Снимайте в себя эти мысли, снимайте себя как одежду, как негативную энергию, и складывается здесь, на берег. Освобождившись от этой негативной одежды, мы налегке входим в эту прозрачную воду и полностью растворяясь, Глубоко вдохните себя и выдохнув, придите сейчас, сегодня, на нашу встречу. Итак, сегодняшняя наша встреча, я надеюсь, все здесь. Итак, сегодняшняя наша встреча. очень хорошо Итак сегодняшняя наша встреча посвящена такой теме как негативная и позитивная энергия. Что же такое негативная и позитивная энергия? Что представляет она собой в нашей жизни? Ну, мы знаем эти две энергии очень хорошо. А осознаем ли мы, для чего они существуют в нашей жизни? Я не открою вам секрет, если скажу, да, позитивные вещи нас взращивают. Но так ли это на самом деле? Когда вы находитесь только в позитивных мыслях, вы довольны собой, у вас все хорошо, у вас все замечательно разве вам хочется двигаться? Да наверное есть ряд людей, которые двигаются дальше. но большинство все-таки у нас есть такие энергии как ли, как насыщение собой может быть эго, или какие-то другие, как я написала здесь на странице все в нас. Очень часто мы думаем на негативную энергию, которая приходит в наши в нашей жизни, в наших ситуациях. В тот момент, когда она приходит, мы ощущаем боль, мы ощущаем страх, мы ощущаем потребность, надо что-то делать. И это, пожалуй, самое главное. Негативная энергия, как некий движок, разрушая все. Прошлое, все отжившее и ненужное толкает нас дальше из различных ситуаций в жизни. Примеры, примеры я могу привести прямо на себе. Когда-то, когда я не так много знала о пиэнергии и только начинала учиться, моя жизнь стала стремительно меняться. И так случилось, что старая работа или, скажем так, то место, на котором я была, там больше не хотели, чтобы я там была. И мне создали все великолепные условия, чтобы я ушла. Казалось бы, очень ужасная ситуация. Вас внезапно выкидывают с работы. Сейчас, осознавая свой путь, я могу сказать... Спасибо, наверх, что это случилось. Потому что когда у вас все удобно и все замечательно, может быть, у вас не все замечательно, но удобно. И привычка ⁇ это очень мощная энергия в нашей жизни, которая служит определенным тормозом. Тормозом для движения, тормозом для новых идей, для каких-то свершений. Конечно, когда приходит такая ситуация, встает масса негативных энергий, обиды, может быть низкой оценки за тем, еще какие-то энергии. Если вы слушаете мои передачи, то я просто не хочу повторять. Мы проходили тему эмоций. У нас была также тема привычка. Все это вы можете пройти, записавшись или заказавши курс вечерние медитации которую получите целую серию наших медитаций и тех занятий которые мы уже прошли поэтому я не буду как бы объяснять как эмоции что происходит как убрать энергию привычки мы сосредоточимся именно на этих двух, Энергия. На определенном уровне осознания нет негативного и нет позитивного. Это представляет собой единое целое, которое призвано развить человеческое сознание или я бы так сказала земное сознание толкнуть его на движение на какие-то новые идеи если вы довольны и все у вас хорошо нет это хорошо но, как можно сказать, движухи в жизни нет. Начинается какое-то болотце, создается на этом месте. Не сразу, постепенно. Из-за этого рушатся отношения, из-за этого любимая работа становится нелюбимой. Из-за этого происходят очень множество событий. И сегодняшний как раз вечер призван для того, чтобы вы осознали, что те негативные события, которые происходят в вашей жизни, абсолютно не негативны по своей натуре. Просто если вы попали в какое-то место, из которого вам нужно уйти, вам сверху создают особую ситуацию, приглашая в вашу жизнь негативную энергию, которая начинает выталкивать вас на вашу дорогу, выталкивать вас из рутины выталкивать вас из болота. Конечно, не все сидят в болоте. Есть такие, которые развиваются, и такие, которые успешные. Но, наверное, таким и не нужно сюда и <смех> слушать меня. А может быть и нужно. В каждом успехе заложено свое движение, и свое разрушение. Любой ученый знает, что он не создаст ничего нового, если он на самом деле хочет создать что-то новое. Ему необходимо, ему просто необходимо отказаться от каких-то старых, э, изученных идей, от какого-то э, древнего мышления, от какого-то уже отработанного кем-то угла зрения. И мы все, впуская... С себя энергетический поток, который идет из космоса, можем получить новые идеи и сделать новые свершения. Проблема в том, что идеи приходят очень часто, а вы часто идете исполнять ваши идеи. Вы записываете их на бумаге, ведь идеи не ваши. Они просто попали энергетическим потоком в ваше сознание, ваше физическое сознание. Но если вы в этот момент не заметили этого, не умеете сразу раскрыть и обработать эту информацию, то та замечательная идея, не поддержанная на физике какими-то действиями, уйдет, просочится сквозь ваше физическое тело и уйдет в землю, или уйдет к другому, тому, который эту идею раскроет. Потому что энергетическая информация одна для всех. И кто-то настроен на нее и настраивает по жизни свое физическое тело как приемник на прием тонкой волны, а кто-то настраивает на грубые эмоции, а у кого-то вообще приемник испортился и брахли. А да кому-то, может быть, этого и не надо. Итак, негативная энергия это мотор развития. Вот такой парадокс. Ничего не создается во вселенной перед этим не разрушаясь без разрушения нету созидания вдумайтесь в эту мысль и тогда вы поймете вы осознаете многие события вы будете смотреть на многие вещи по-другому, с другим осознанием жизни. Вы будете смотреть на негативные вещи, такие как войны, такие как насилие. Нет, я вас не призываю смотреть по-другому, но попробовать. Все мы живем не один раз на этой планете Земля. Это своеобразная школа для развития нашего сознания. Для развития... Нет, души нашей не надо развиваться. Она развит, а нашему сознанию требуется развитие, требуется превоплощение многих жизней, чтобы прийти к осознанию того, что все просто и нету разделения на плюс и минус. А есть просто соединение. Есть просто нейтральная энергия, которая мощным потоком идет на Землю. И только человеческий мозг, человеческое земное сознание, опираясь на опыт прошлых событий, опираясь на опыт своего подсознания, делит эту энергию своими эмоциями, своими реакциями, придает этой энергии либо негативной, либо позитивной. Есть какие-то вопросы? Если есть какие-то вопросы, то пишите в чате. Здесь под нашим плеером находится замечательный чат, в котором вы можете написать ваши вопросы. Желательно по сегодняшней теме. Я приведу еще пример и скажу, что на собственном примере очень трудно человек отпускает. Но это очень полезное качество, которое можно выработать в медитации. Затем уже предотвращая, предотвращая это в свою физическую жизнь. Есть медитации по отпусканию. Замечательные медитации, которые замечательно работают и просто меняют вашу жизнь, иногда даже независимо от вас. Как я уже говорила на прошлых наших занятиях, мы не кончаемся этим физическим телом. Конечно, мы должны его беречь, холить, как некую машину и менять колеса. И менять какие-то технические, может быть, детали, полировать и так далее. Но нужно всегда осознавать, что вы тот, который внутри, и тот, который снаружи, вы намного больше этой физической машины. Вы намного сильнее и осознаннее. И поэтому вы можете выйти из этой машины и посмотреть на многие вещи с другого ракуса. Может быть, с ракуса наблюдателя. Тогда многие конфликты, которые происходят в семье, на работе, какие-то личные конфликты с друзьями, Многие энергии отпадут из вашей жизни и заставят вас посмотреть на жизнь совершенно другими осознанными глазами. Например, когда вы что-то построили, и это работает, ну, по вашему мнению, по вашему, скажем так, физическому мнению, это работает. Ну, вы привыкли, что это так работает, и, в общем-то, вы не готовы что-то менять. Приходит Высший мир так, он заострял. пошлём мы туда немножко эм, да, шефа с негативным мнением. Или просто какое-то событие, которое ваше, так сказать, творчество, а не ваше творчество, а то, что вы сделали, ну, грубо говоря, каким-то случаем сметет. И вот тот момент, когда это происходит, если вы не осознаны вы начинаете впадать в депрессию, у вас начинается паника, может быть, вы посылаете проклятие, вы, вы не поймете, за что это, и зачем это, и кто это. И преимущественно, если вы знаете, что это определенный человек, то вы, естественно, направляете все свои негативные послания на него. Вместо того, чтобы... Посмотреть на это по-другому, поблагодарить этого человека, сказать спасибо тебе за то, что ты часто так ломаешь, потому что это заставляет двигаться дальше. Спасибо тебе за то, что ты мне послал именно тех людей, которые меня окружают. И даже если они э негативны и злы по отношению ко мне, значит, что-то есть во мне, что я могу исправить, я могу трансформировать эту ситуацию. Есть как бы два выхода. Трансформировать – Эту ситуацию, убирая какую-то негативную энергию из себя, или ä, поняв, что это законченная ситуация, и тебе нужно идти дальше, осознав это. Конечно, пройдет еще какой-то период времени. Выйти из этой ситуации и пойти на новую дорогу, свою дорогу и в свою жизнь. Ну что можно еще сказать о негативной энергии? Когда я готовилась к этой передаче, у меня было очень много мыслей. Так, я записала. Сейчас я посмотрю, что я записала. Может быть, я что-то не передала. Если хотите написать в каких-то своих ситуациях, раскрыть какие-то свои проблемы. Если вы хотите это сделать более глубоко, то приходите на мои консультации. Первая информативная беседа, я бы так сказала, проходит бесплатно. А далее консультация проходит платно. Я вас приглашаю любым вопросам. Если у вас есть какие-то затуры в жизни, если на вас часто накатывается депрессняк, так сказать... Если у вас есть боли в спине, в коленях, в суставах, я приглашаю вас ко мне на мои консультации. Такое небольшое рекламное отступление. Что же можно еще сказать по этой теме? Не идет информация, как же реагировать тогда, да? как реагировать, когда у тебя все рушится. В этот момент нужно осознать, да, рушиться. Если вы умеете медитировать, то проще всего пойти в медитацию и спросить, почему вы получите ответ. Этому тоже можно научиться. Если вы не медитируете каждый день, не ходите на мои курсы, не знаете или не ходите к другим на курсы и не знаете, как это делается, попробуйте остановить свою злость, свою ненависть в момент того, когда у вас что-то рушится. Попробуйте посмотреть общую картину. Где вы? Попробуйте спросить себя внутренне. А почему это разрушилось? Это я не доделал? Это я не досмотрел? Или это пришло время, когда это нужно отпустить, а я никак не могу... Отпустить я схватился и держусь всеми руками. Мне страшно. Есть тоже замечательные техники. Приходите молчу. Я прохожу это каждый день сама. И получается череда нашего развития. Наше развитие, я бы сказала, является очередой некоторых отпусканий и созидания нового. Отпусканий и созидания нового. И это своего рода, это не своего рода, это развитие так заложено, не нами, а так заложена сама жизнь, само развитие. И нужно понимать, что мы путешественники, мы маленькие ученики на большой планете Земля. И можно сказать, что эту планету можно назвать еще школой нашего развития. Я уже говорила да? о сознании, да? о земном сознании, как оно развивается. Нужно определенное действительно осознание, что это и есть развитие, чтобы реагировать на некоторые ситуации к другому. Но этому можно научиться, этому научилась я. И я уверена, этому научится каждый. И тогда каждый может улучшить свою жизнь. Конечно, сейчас очень много на всех углах кричат «Пойдите к нам улучшайте свою жизнь!» «Пойдите к нам!» И есть различные призывы. И, наверное, очень много всяческих возможностей. Я считаю, попробуйте те возможности, которые именно присущи вам, которые, где именно ваша Душа раскрывается, где вы чувствуете, вам это помогает. Вот это самое главное. Ну, в общем-то, и все, подводя некий итог, я хочу сказать, запомните, постарайтесь это осознать. Любая негативная энергия, любая негативная ситуация в вашей жизни. Если вы ее отпускаете, если вы смотрите на нее хотя бы нейтрально, мало того, что она уходит из вашей жизни, она еще вам дает такой позитивный толчок для совершения нового творчества, новых творческих проектов. И идти. Ну, Тема, в общем-то, закончена. Вы можете написать свои вопросы в чате. А в конце я могу их просмотреть. А сейчас я Хочу вас пригласить на две интересные рассылки, даже три, которые есть у нас на странице. Людям они нравятся, поэтому я рекламирую. Первая наша рассылка – это рассылка Земли и Света. Это основная рассылка нашей страницы. Получая эту рассылку, вы получаете полезную вам информацию, которую я сама составляю. И нахожу, на мой взгляд, интересные вещи, которые помогают развиваться дальше. Я также иногда пишу свои медитации, ставлю какие-то видеоролики. Вы получаете бонусы и так далее. Решайте сами, хотите вы или нет. И, конечно, вы получаете основную информацию по нашей странице. Следующая рассылка – это мини-курс «Шаги к себе». Сначала родилась идея создать такую небольшую брошюрку из немногих, скажем так, пунктов и описать, как просто выйти из плохого настроения, когда на вас все наваливается эта вот негативная энергия и как выйти из нее очень быстро. Все проверено на мне лично и, в общем-то. Хочу сказать, достигнуты какие-то результаты, даже не какие-то результаты, я считаю, можно сказать хорошие позитивные результаты. Ну и мало этого эта рассылка как бы продолжается дальше она не кончается этим этой бесплатной книжкой малышкой, как я ее люблю называть. Рассылка продолжает дальше свое существование. Сейчас у нас уже много рассылок. Рассылка приходит каждый день с определенным пожеланием от меня на ваш день и энергетическим сопровождением. Люди пишут, люди говорят, что она им помогает. Надо сказать, я люблю эту рассылку читать даже сама, потому что я понимаю, что я пишу от энергии, я пишу от Высшего Я, которое меня сопровождает. И я говорю от имени Высшего Я. Поэтому, когда... Проходит какое-то время, и я не нахожусь в этой энергии. То, что нормальный человек, впадая в какие-то негативные состояния, я ощущаю, что эти пожелания работают очень хорошо и быстро человека вытаскивают на поверхность и на свет. Есть у нас еще рассылка по косметике Мертвого моря. Я очень люблю эту косметику и предлагаю ее всем интересующимся, которые не только интересуются натуральными продуктами, но также чувствуют энергетику, потому что в косметике есть. Определенная позитивная энергия, которая это невозможно объяснить, настраивает вас на позитивный лад, убирая негатив из вашей повседневной жизни. Это косметика Salt NC нашего партнера из Израиля. Я сама как целитель. Очень часто делаю себе ванны, солью, очищающие ванны, именно солью для ван, именно этой, этой продукции. Я очень довольна. Довольны также мои домочадцы. У некоторых проходят моих клиентов срез, если они ложат как куда на поверхность кожи эту соль хороши также ванны при нейродимите я рекомендую обращайтесь с удовольствием вам все объясню покажу и вы также можете получить рассылку об этой косметике. И в данное время я со своими помощниками сейчас мы разрабатываем эту рассылку вновь, чтобы она содержала намного больше информации, именно которая нужна женщинам. Ну, может быть, мужчинам. Информация по уходу за кожей, какие-то массажи, какие-то рецепты, которые вот мы так собираем крупинком и создадим, я надеюсь, хорошую рассылку. Ну, хорошо, наш вечер. Подошел к концу. И я хочу сказать, закройте снова глаза. Глубоко вдохните в себя. И выдохнув, возьмите всю ту информацию, которую вы сегодня получили. С этой энергией сегодняшнего вечера привнесите ее методом выдоха в свою физическую жизнь. Живите счастливо и дружно, весело и творчески. С вами была Lightland. Ольга Брюмин. Приходите к нам на Землю Света. Мы встретим вас светом и радостью. Пока!